Силы стратегического сдерживания России приведены в повышенную готовность. Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. В ходе встречи президент РФ отдал приказ о приведении сил стратегического сдерживания России в повышенную готовность. Вы видите, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере. Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают. При этом высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сказал Путин. Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере Минобороны РФ. Стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи страны. Они предназначены для сдерживания агрессии со стороны неприятеля с последующим его разгромом. Стратегические силы сдерживания в свою очередь делятся на стратегические наступательные силы и стратегические оборонительные силы, СОС. Первые включают в себя ядерные комплексы межконтинентальной дальности наземного, морского и воздушного базирования, дальнюю авиацию и флот